Исаия, глава 1, стих 28. Всем же отступникам и грешникам погибель и, оставившие Господа, истребятся. Господь призвал нас всех к наследию святых во свете, очистил нас и оправдал, и в книгу жизни записал. Не будем больше мы скверниться, от мира грех перенимать. Но будем больше мы молиться, над Словом Божьим трудиться и в благодати возрастать. О, если б только наш Господь сошел тогда с креста, то это место занял ты и я. Хвала Творцу, благодарение и низко-низко поклонение, что Бог Он, а не человек, и нас. Погибшее творенье он сам от смерти искупил. Хвала Творцу и поклонение, что он нас всех свое творенье любовью вечной возлюбил. Слава Господу! Аминь.